Момент фиксации. Видите крестик? Угу. На вашем автомобиле? Да. Дальше ведется видео, чтобы было видно. ну ну посмотрим вот. дальше. Да. Угу. Ну, дальше. Дальше что? Так. Она? Ну, пояхли. А Вы? Ну да. В машине. Вы уверены? Конечно. покажите, я не вижу себя. Ну, на вас там может и не, не ну, быть, Может и не может, видно. Может, может и не быть, да. да. Но автомобиле вот. государственный знак видно прекрасно. Ну конечно. Да. Ну хорошо. Все, да, составляем? Составляем, да? Кровать. Сейчас я прибор отключу. Конечно. Да, да, да. Молодец. Вот это. Молодец. Ух ты. А куда вы пишете? Я на чистый не, не, не, не, не а потом пойду А машину. Не-не-не, сначала в протокол сразу. Я здесь составлять не буду, я вам объясню. Ну тогда я пойду. Я ваши данные запишу. Не-не-не, закон, закон о защите персональных данных у нас действует в Украине. Еще? Что это за бубашка? Где вы ее будете опубликовывать? Не выдумывайте, молодой человек. Так, или составляем протокол, или я вам не дам переписывать. Условия вы здесь не будете ставить. Это вы не будете здесь условия да. ставить. Давайте действовать Давайте согласно действующему законодательству. Твое. Будьте твое. добры, только, только, только в протокол. Ну, что, согласно вы хотите, будет вам сейчас согласен. Законодательство. А вы бы, отец, поучили своего сыночка немножко нормальным быть человеком? Смысле, что? Что сразу деньги, смысл, деньги ну, предлагаю смысл. или что? Какие деньги, послушайте. Мне от вас денег давайте, абсолютно да. не надо. Да? вы попадёте на деньги. На все 340 рублей. Я лучше заплачу эти деньги за государству. А ну деньги. конечно, ну, могу еще оспорить. Этот прибор вы ш... не ш... еще Да, что вы ни один говорите? Такой умный, ни да, да, да, да, да, ни да, да, да, расскажите. Суде, только вы... издержки суда заплатите, Хорошо, хорошо. И На этом все ваши подписывают ну, приезжих. Еще... Давайте будем говорить непосредственно о протоколе. Да. А не о понтах там, чьих-то, ваших, моих. Посмотрите да, с интернета, а потом... Давайте пишите протокол. На штрафу. Я не попадаю. Я нарушил, я заплачу. Угу. Короче, не Езжайте и не нарушайте. Спасибо. Если не хочется пачкаться здесь, стоять, с вами мучиться. Немножко не так допробуем. Это вам сегодня подфартило. А в следующий раз по э, полному залет я... будет. По полному залет это 340 гривен? Да. Сходишь, заплатишь, сыночек. А счастливого пути. <связывая> Понятно? У Вась, молодец, Миша. Вот так их надо, ставить. не <связывая> <связывая> А да, папа, что а, а, я, а я потом уже уши повисал. Да.